Здравствуйте, друзья! Я в прямом эфире. Сегодняшний эфир, очередной эфир из семидневного курса стратегии, который мы выбираем. Сегодняшний эфир мы посвящаем такому прекрасному архетипу, архетипу Шута. Это вообще очень крутой такой замечательный образ, такая вот, такое состояние нашей личности которая не может кому-то не нравиться. Это то, что мы называем драйвом. Это то, что заставляет нас наслаждаться жизнью, видеть, замечать удовольствие в простых вещах, получать удовольствие от красивых вещей, от еды, от общения, находить вот это вот состояние праздника каждый день. Это то состояние, этот архетип позволяет нам взламывать стереотипы, быть креативными, творческими. Это вот эта та творческая часть, которая делает нас счастливыми по сути. Вот. И делает нас уникальными, необычными, отличающимися от других, заметными. Мы можем привлекать к себе внимание даже, может быть, управлять вниманием других людей. Вот именно из этого состояния архетипа шута, когда нет насилия, а есть удовольствие. Да? То есть если сравнить с архетипом воина, воин тоже может управлять вниманием других людей, просто угрожая, да? заставляя. Если ты не сделаешь то, что я требую от тебя, то, что я хочу, тебе будет хуже. Да? И... Вот, вот такое управление вниманием, это чисто воинская э, штука. А, хранитель управляет вниманием других людей каким образом? А, оставлю без обеда. Всё. Либо ты делаешь то, что я говорю, либо <смех> денег нет. <смех> вот. И держитесь. Да? То есть, э, это разные способы. А, шут управляет вниманием других людей а, через а, зрелище, через удовольствие, через какой-то драйв, через радость, через восторги, через эмоцию. Первоэлементом элементом а, шута является эм, энергия. Да? но Энергия связана с эмоциями, как я уже намекнула. Да? Но это как бы немножко уже другая тема. А, что а, может а, этот архетип развивать или там ослаблять мы сейчас об этом будем говорить вот какие еще характеристики есть для этого архетипа иногда можно ну, как бы сравнить архетип шута с так называемым внутренним ребенком да? то есть если мы говорим о системе архетипов это такая система это такие система принципов которые в принципе можно применять, использовать в любой парадигме абсолютно. Вот я периодически в каждом эфире намекаю на то, что там воины – это первая группа крови, это охотники, да? что с профессиями это связано, то есть систему каст можно использовать, например, кшатри и брахманы, вайши и шудры. То есть различные парадигмы из абсолютно разных вообще областей можно применять, именно вот к этой системе архетипов. И внутренний ребенок, вот возвращаясь к теме, это, конечно, система Эрика Берна, вот, но я бы назвала все-таки архетип шута скорее внутренний подросток, потому что внутренний ребенок он более такой зависимый, а характерным для шута является, в общем-то, такая... Ну, сногсшибательная уверенность в себе, в своих талантах, в своих силах, в своих возможностях. Вот о шуте можно сказать, он играет как бог. Смотрите, боги, я играю. То есть вот, понимаете, до такой степени, что сравнимо, ну, с чем угодно, нет никаких пределов. И шут в этом смысле, он независим от других, он не подчиняется чужому мнению, он сам по себе для него вообще, вот, вижу цель, не вижу препятствий. Это вот такая тоже шутовская стратегия. И это наслаждение. И основной целью шута – это наслаждение жизнью как игрой. Вот основной целью шута является наслаждение жизнью как игрой. То есть для него жизнь – игра. И этот архетип он ориентирован на процесс. То есть архетип воина, архетип хранителя, о котором мы и говорили ну, в предыдущих занятиях, это архетипы, которые нацелены на результат а, и разными способами его достигают. А архетип шута и архетип мага — это архетипы, которых интересует процесс. Для них результат как таковой не важен. Важен именно вот красота результата, надо красиво всех обыграть, не важно вот сколько я там денег получу, неважно важно даст, останется ли у меня этот выигрыш там миллион долларов, но я это сделаю красиво, я это сделаю эффектно, я это сделаю так вот, заинтриговав всех, вот, вот это делает шут, это тот драйв внутренний, это вдохновение, креатив, это та вот уверенность в себе и такое ощущение может быть полета да вот когда у нас все хорошо в жизни когда мы испытываем радость когда все красиво классно все эффектно происходит мы вот как будто вот ощущение такое что вот прям летим по жизни вот или в каком-то потоке вот это ощущение это дает архетип шута когда он активизируется в профессиях чаще всего конечно архетип шута проявляется ну, в сфере развлечений в сфере э, искусства, там, где есть шоу. Ну, в сфере искусства и может быть в СМИ, э, в интернете, но там, где есть шоу. Вот в Инстаграме много шоу случай. То есть там, где все красивое, эффектное, привлекающее внимание, да, там может быть э, это не э, как бы не особенно там контент, но приятно посмотреть. То есть там смыслов не очень много. Да, вот смыслов внутренних, глубоких каких-то, вот какого-то содержания материального, может быть. То есть чем шут отличается от мага, чем, он, тем же, чем и фокусник отличается от мага. Фокусник создает иллюзии, шут создает иллюзии, красоту, фейерверки. Маг трансформирует, то есть он реально из одного состояния, превра... Од, ну, один какой-то объект превращает в другой объект. Это трансформация. А вот шут, он не меняет сам объект, но создает иллюзию, что объект изменился. То есть вот, вот эти вот вещи ⁇ это отличие шута от мага. Что? Ну вот еще, знаете, в литературе, мне нравится такое выражение в Гарри Поттере, торжественно клянусь, торжественно клянусь что затевают только шалости, ничего кроме шалости, да? то есть вот такая вот клятва, как будто бы на Библии говорить правду, ничего кроме правды, ну вот я правду говорю, я просто шалю, да? вот смотрите, боги, я играю, вот так вот, и а, очень хорошо а, передает вот это состояние шута, такого дерзкого, такого, ну, нарциссичного, конечно, это нарциссическая часть, Конечно же, это нарциссическая часть, то есть я отстранен, я вот выше других, и нет никакой иерархии. Если воин подчиняется там, приказам короля, вообще никому не подчиняется, да? он служит королю, но при этом он королю не подчиняется. Вот такой вот парадокс и постоянный, креативный, взлом стандартов. Это чисто штабские вещи. Вот эту тему передает песня гимн шута, группы «Король и шут», и она сейчас для вдохновения вам, ссылка в аккаунте есть, тоже послушайте, да, и слова там очень такие интересные. То есть это про то, какой может быть шут. Шуты бывают разные, вот, его вот две стороны грустный, веселый, да, ну, грустный шут, это когда его, там, ну, как-то у него ничего не получается, как-то не, не заставляют его веселить ему, может быть, не очень хочется. вот, Но он при этом все равно остается шутом. Он при этом все равно нестандартный. Все равно он какой-то такой, все равно никому не подчиняется, все равно иерархии не существует. Грустный, веселый. Вот, когда я рассказываю, представляете себе вот этот свой образ своего шута, свой архетип, какой он у вас. И э, еще э, для шута характерно, да, ну, поскольку это шут, он шутит, да, то есть предполагается, что он остроумный, да, у него острый ум. То есть интеллектуальная часть очень сильно развита у этого э, шута. И если сравнивать с воином, да, воин может шута убить. Да, то есть вот, ну, как бы если мы э, берем двоих людей, которые... Э, Который, например, у одного там, доминирующий архетип шута, а у другого доминирующий архетип воина. Воин может шута убить, там, наказать, там, ну, силовым решением, да? то как действует шут? Шут всегда обхитрит воина. И пример вот литературный пример, да, такой это образ фига. Это, конечно, ну, это шут и маг, естественно, да, потому что там уже просто уровень такой, там 80-й левел этого шутовства, то есть это там, конечно, уже и магия есть, мы будем об этом говорить, маг как будем в следующем эфире говорить, но мы видим на примере вот этого образа Фигара, что он, с одной стороны, он на службе у графа, то есть граф — это образ воина, естественно, да, то есть это такой феодал, прям ну, классический, захватил ресурсов и вот э, теперь вот имеет всех вассалов, да, особенно девушек. Вот. А, но при этом фигара Шут, он, с одной стороны, ему служит, с другой стороны, ему вообще не подчиняется и делает все как выгодно Шуту. И в итоге граф оказывается в дураках, да. Вот это вот пример того, что... Вот, шут может обхитрить воина легко, да, воин может шута наказать, лишить там ресурсов, убрать со службы, там, вот, вот такие вот силовые решения, ну, а шут решает вопросы интеллектуально, причем именно как интеллектуально, не в плане стратегически, ну, вот прокачанные шуты, они, любой прокачанный архетип, он уже стратег, любой абсолютно, там, долгосрочные стратегии уже какие-то есть. То есть, как я уже говорила, мы эволюционируем от э, шута э, воина-хранителя в магов, так или иначе, ну, с течением жизни. Вот шут э, обмануть может э, не за счет каких-то стратегий, а за счет именно э, обхитрить, именно хитрости обмана каких-то вот ну, таких серых схем может быть, каких-то скрытых недосказанностей, каких-то вот шуток. Э, ну, вот. в негативном варианте это, конечно же, мошенничество, это большие риски. В конструктивном варианте, варианте это очень креативные какие-то вещи. Ну и пример из жизни, который я говорила в э, первом эфире, э, я там немножко оговорилась, да, это создатель Фейсбука Цукерберг, да, то есть вот ну, мы э, видим э, историю э, в фильме «Социальные сети», э, создание, историю создания Фейсбука, когда мы видим, что э, вот этот шут, такой непризнанный, в общем-то, гений, да, в какой-то степени, он такой вот а, слабый шут, да, когда его никто не воспринимает всерьез. он для развлечения, да, он какой-то, ну, никто его не всерьёз не воспринимает, и он придумывает креативную идею, которая бах, и выстреливает, и все такое. Но а, для того, чтобы а, вот такие вот суперкреативные идеи вылились в бизнес-проект, в какую-то систему более-менее устойчивую, чтобы этот мыльный пузырь, который вот эти вот воздушные шарики, которые все время создает э, шут, они как-то материализовались и э, как-то долго праздник-то продлился, и это потом стало системой, э, шуту нужен воин. И вот в фильме ⁇ Социальные сети ⁇ конечно, архетип воина ⁇ это его партнер, которого потом... Шут, прокачавшись до мангов, благополучно слил, потому что воин слишком прямолинеен. он не очень умен, у него силовые решения. Это из, те, из той серии, если воин не прокачивается, силы есть, ума не надо, вот, воина сливают. Да? То есть воин должен тоже прокачиваться обязательно, иначе его убьют, ну, иначе он погибнет в бою, иначе он не выиграет сражение. То есть воина тоже, несмотря на все его выводы. Ну, как бы, по статистике альфа-самцы не очень долго живут. Это вот тоже, несмотря на всю их привлекательность, да, вот. Я все время отвлекаюсь, ну, как бы, отвлекаюсь в смысле на архетип воина, но это может быть такой антагонизм, да, потому что воин — это результат, это победа, это прямолинейность, и шут — это такая вот игра, это вроде бы тоже, вроде бы тоже победа, но это не победа, это выигрыш, Да? И э, многие шуты, выиграв, могут отказываться от, свое, от своего... Э, здравствуйте! Э, многие шуты, выиграв, э, могут отказываться от своего выигрыша, э, могут... Э, ну, как бы для них выигрыш не настолько значим, э, как для э, воинов, потому что шуты просто получают удовольствие от игры. Вот этот вот процесс удовольствия от жизни – это чисто шутовская такая вот штука. Как сделать так, чтобы шут был, ну, такой унылым, сгрустил? Что нужно делать? Нужно, во-первых, конечно же, да, вот еще про характерные такие штуки я скажу. Для uh, шута uh, характерны вот это вот крайности такие, или пан, или пропал, спонтанность, легкость на подъем, вот, причем, ну, вот, на, вот, в любой момент он может там вот, они а поехали в другой город? Так, что нужно? И он же придумывает какую-то такую схему, и он собрался, и все нормально. И в этом смысле шуты, конечно, не очень надежные друзья, потому что, да, вот он сказал, я пойду за спичками, и через 3 дня звонит, да я вот в другом городе нахожусь, я решила там прогуляться немножко. То есть это шуты такие. С другой стороны, вот сильнейшим таким ресурсом у шута, ну, просто сильнейшим, да, является его способность, вот, ну, вот шаблоном, наверное, скажу, радоваться жизни, да, но это не то, что радоваться, а, ну, наслаждаться, просто вот вдыхать вот этой полной грудью, вот, играть вот это вот божественное, он играет как бог, да, вот это ощущение в трудную минуту. Многие шуты именно могут поддержать и вдохновить именно вот этим отношением, что «посмотри, как прекрасен мир». Это, они каким-то образом передают это ощущение, могут им поделиться, могут зажечь именно, вот, вот они вот такая вот, энергия очень а, большая у шутов, ну, если он прокачанный, конечно. В этом смысле дружить с шутами вообще прекрасно, потому что они очень щедрые на эмоции, на... с, с ним всегда весело, никогда не бывает скучно, они очень интересные люди, они эрудированные, то есть это острый ум, чтобы веселиться и шутить, надо быть остроумным, надо быть острый ум, соответственно, острый ум, он интеллектуально прокачан, он, ну, как правило, шут знает еще такие необычные какие-то факты, вот любит он вот это вот, узнавать какие-то особенности, да, вот, и благодаря особенностям он выстраивает свои вот эти вот схемы иг игры, нетрадиционные какие-то ходы, потому что он знает именно скрытое. Вот это вот его сильное качество, он замечает детали, которые другие не замечают. Но другие действуют по стандартам, по шаблонам, шут действует не по шаблонам, что, для того, что нужно для того, чтобы действовать не по шаблонам, нужно замечать не шаблонное. Вот он очень внимательный в этом случае, и а, при том а, есть быстрота реакций, а, очень такая у него вот яркое тоже качество, а, вот. Ну, вот быстрота реакции, легкость, ну, быстро соображает. Шут — это интеллектуальная часть, и, ну, вот такая вот, все таки это больше подросток, чем внутренний ребенок потому что подростки уже что-то знают, много знают, они вот это вот быстро соображают с гаджетами, то есть вот это вот состояние такое шутовское, к сожалению, с возрастом мы его притупляем, да, каким образом мы это делаем, да, вот так, еще про ресурсы я все время перескакиваю. Ну, я, в общем-то, сказала, да, вот креативность, его способность нестандартно мыслить, он такой ловкий, то есть, в принципе, он телесно, он тоже тренированный, как и воин, да, то есть не просто так. Вот если вот гимн шута, да, который, ссылка в аккаунте сейчас есть, вот эту вот атмосферу, чтобы передать вот песня. Там есть такие слова, ну, как бы, да, вот, смотрите, там, вельможа, там, вот, я отстранен, вообще, вы все, там, в моих ног, там, какая-то, там, толпа, ну, нарциссичный такой, вот, но при этом я и в драке хорош с собой, да, вот. Попробуйте меня взять, я много чего умею, я не, не просто тут выпендриваюсь, стою на сцене, ну, то есть я и драться могу, да? этот шут, он владеет а, разными инструментами, разной информацией, вот это его ресурс очень серьезный такой, и чтобы а, а, слить внутреннего шута, нужно погрязнуть в рутине, конечно же, нужно планировать все, вот. нужно так вот быть нудным. Перестать радоваться, праздники запланированные должны быть, да, вот такие вот, с планом обязательно, спонтанности 0, вот прям минус даже, никакой запрещена, вот, праздники надо устраивать так, чтобы было хорошо другим. Да, там для детей для родственников для там сослуживцев надо выжимать из себя там последние деньги для того чтобы накрыть стол на работе чтобы отпраздновать свой собственный день рождения вот, проставляться да то есть вот эти ритуальные штуки стандартные это воинская обязанность по сути да это вот как бы есть иерархия на работе там есть э, требования определенные определенные нормы поведения воин им подчиняется он готов за это платить за свои победы да и система его там продвигает ради карьерной вечности, он а, свой авторитет там как-то прокачивает. Шуту вот это вот все неинтересно. Ему вообще все равно на мнение других людей. Он как бы не заботится о том, чтобы у него был авторитет. А да? в вот авторитете заботится воин. Но Шуту важно признание. Ему нужны овации. Ему нужно вот это вот поклонение. Ему нужно внимание, чтобы все там софиты были направлены на него, чтобы публика там просто вот скандировала «Вау!» Вот это вот. И, конечно, если этого нету, вот если это запретить, чтобы вот все время выбирать себе какие-то вторые роли, не играть, не получать удовольствие просто так, вот просто так, то, конечно, шут сливается, да, вот, Шут может просто вот действительно, там, он такой безответственный. Вот еще одна характеристика шута, что это есть ответственность за себя, за свое удовольствие, но при этом нет такой ответственности, особенно за других. То есть если что-то пошло не так, все, каждый сам за себя. Даже если он работает в команде. Каждый сам за себя, вот есть, ну вот эти вот фильмы, например, «Один из друзей Оушена», да, это шутовская штука, да, ну, там со стратегией. Там, конечно, вот я еще раз повторяю, не устаю повторять, что любой прокачанный архетип уже имеет черты мага, уже имеет э, черты, там, и воина, там, ну там не просто все, а вот. Но, как правило, это проявление уже хозяина, да, который все объединяет. Вот, но мы сейчас такой чистый вариант берем. Вот, шут, он не ответственный. Если что-то пошло не так, он сам по себе. Он сам один вот такой вот царедворец, он всем руководит, и он не подчиняется никому. И может все вот, типа, бросить, и вот если есть какие-то обязательства, нет, я решила отдохнуть, что-то мне уныло, мне нужно вдохновение, поеду-ка я куда-нибудь или вообще просто сейчас отключу телефон, я пропадаю, мне вот хочется выпить, да, вот ушел в запой, да, допустим, ну это совсем в таком... Ну, это грустный шут делает, а ему не надо, он сам такой, ему, ему не нужны допинги, на самом деле, вот веселый шут, он сам, как это, кого угодно может опьянить, его вот это вот состояние опьяняет вот самого, да, ему не нужны какие-то дополнительные какие-то вот там вещи делать для того, чтобы кайфовать, а, вот, а, и вот он может забросить это все, но, конечно, чтобы... Шута сливать, нужно ему сказать сначала выполни работу, сначала для других, а потом, потом может, когда-нибудь отдохнешь. И вот если его завалить вот этой вот рутиной, запретить ему там веселиться, радоваться, запретить ему делать то, что он хочет, запретить вот это шалости, запретить делать нестандартные какие-то вещи, ну все. Будет такой вот грустный шут, который ну, давайте, что как-нибудь повеселимся, вот будем такой будет, э, какое-то такое попрошайничеством заниматься, что он будет сам вымогать эти эмоции, где-то он ну, не будет, он потеряет он уверенность в себе, вот эту вот такую э, грандиозность то и э, конечно, это все очень печально, потому что именно шут дает нам силу, э, и вот это вот ощущение значимости жизни какой-то вот не смыслов смысла дает пожалуй маг а вот значимости и наполненности вот этой вот полнота жизни это шут это вот именно шутовская такая тема его основная стратегия его цель то есть шут это процесс его цель выигрыш, ну как бы его финансовая стратегия это сорвать куш это не стабильный заработок это вот игры в лотереи, это какие-то проекты быстротечные, быстрота его э -э, характеризует вот он сорвать куш и дальше там можно там вот прям миллион заработать по-быстрому и уехать там, не знаю, жить на островах с красотками ну, все, прекрасно, жизнь удалась вот. то есть вот вечный, вечный такой праздник вот, но потом ему становится скучный, и он идет, говорит, а не сорвать ли мне кушать там 10 миллионов, да, вот он вот масштабные такие, то есть вот он вдохновляется такими яркими какими-то проектами, но какими-то большими какими-то, но при этом он абсолютно нестабильный, не такой, при этом он креативный, спонтанный. И э, еще его стратегия, вот он часто заходит на скандали, да? то есть если мы знаем вот эти вот э, мировые знаменитости, там всякие фрики, которые, э, вот эти вот, адвокат, это вот, то есть это вот такая пена, да, знаменитости, которые очень часто используют черный пиар, там Федор Шаляпин, да, вот я бы отнесла тоже к шутам, да, на полностью мало, вот фейерверки вот эти есть, все знают, все наслышаны, потому что, ну, громко же это все происходит, да. Но в чем прикол? Вот ну, Ольга Бузова, да, вот этот вот феномен, конечно. Это по поводу того, что шуты бывают очень такими эффектами, Ну, Ольга Бузова там, конечно, много еще у нее и вот Магану, по-моему, ну как аномалии, как уже я сказала, мы все-таки не рассматриваем. Вот. И примером мне очень нравится тоже Шут, когда он а, а, такой вот образ Шута, это, конечно, капитан Джек Воробей, а в литературе а, это альянс Шута и воина, это Тилюлин Шпигель, пожалуй, да. А, но Фигра, как я уже сказала, это Фигра, это Шут и Маг он цередворец, он такой, серый кардинал, по сути, да, но он при этом веселится. такой вот у тебя прискверная репутация, а если я лучше своей репутации? Так он ее по марша просто очень люблю. Ну вот, в общем-то, все. Да, по профессиям я сказала. Это сфера развлечений, да, вот это вот там, где есть пиар там где есть шоу, любовные отношения у мужчин это, конечно, такой ну, привлекательные такие мужчины козановые, может быть, да, в каком-то варианте, в разном, ну и в негативном варианте это какие-нибудь каперы например которые там, ну это уныло вообще, потому что пекатер, он действует по шаблону, и вот это вот натужные шутки изображают у себя шутов и становятся клоунами. Вот негативная сторона шута, когда он становится клоуном, да, когда он перестает быть ну, действительно таким креативщиком, действительно быть вот этой частью. Вот эти мозговые штурмы, да, вот, вот это... Он становится клоуном, который просто для, для кого-то развлечением, которого там отодвинули, когда какая-то ситуация, и все, и забыли про него. Ну, а у женщин, женщина-шут, она чаще всего муза, вот, и бывают яркие очень женщины, креативные такие, но в негативном варианте это, конечно... Ну, не одобряется в нашем обществе, это вечная любовница, это какие-то вот такие вот варианты. Для женщины, ну, спорно, нужно быть действительно очень умным человеком, образованным, чтобы вот этот архетип прокачивать красиво. Для шута важно, делай это красиво, вот красота внешняя, в какие-то вот... Чтобы глаз не отвести, нельзя. Вот невозможно было. Да? И, не, и при этом вот сексуальное желание это на потом уже. Хотя, естественно, когда привлекается внимание, там привлекается всякое внимание, в том числе и сексуальное. Но вот шут это то, что вот просто вот вызывает восхищение. Да? Восхищение просто. Вот как же это классно! Вот эмоцию такую. Ну, в продажах шуты тоже есть. Это вот те самые, которые продают эмоции. Вот, они хорошо продаются, но это не про бизнес. В бизнесе, опять же, если правильно выстроен бизнес, то шуты продают эмоцию. И как только они продали, для того, чтобы клиента удержать, должны прийти менеджеры, то есть воины, хранители должны прийти, там, финансисты, да, и выстроить эту систему. Да? Вот тогда клиент останется. Но часто бывает, что в бизнесе там, шуты продали эту эмоцию, клиент купил, потом Долго ждал, когда ему привезут, оказалось, что э, как бы эмоция вся эта сдулась, и начались негативные какие-то вещи, и все, и клиент сказал, да нафиг надо, вот им нельзя доверять, это вот клоуны какие-то, они шуты, что они там продают какую-то фигню, да, вот у них за вот этими вот фасадом ничего нет, король-то голый, да, то есть э, шуты – это часть команды, если правильно их использовать, они просто очень крутые. Вот. И работают они, конечно же, в пиаре. Вот эти вот дизайнеры, креативщики такие, это вот там. И, как правило, у них там э, свое. Вот они там мало кому подчиняются, у них есть свои идеи. И важно, наверное, вот для шутов вот эти идеи прокачивать. И если его, этого шута ограничивать, то он будет, ну, как-то так страдать. Так. практикум как обычно сегодня в аккаунте есть ссылка на практикум тоже представьте себе образ своего шута и поскольку сейчас уже ну немножечко вы прокачались да вот образ чего он хочет какой куш для него какой выигрыш для него значимый и задайте себе вопрос а какими действиями вы своего шута вот этот внутреннее кре креативное начало ослабляете и какими наоборот вы его усиливаете и что может быть можно уже изменить вот для вдохновения слушайте песню гимн шутам и еще я нашла ссылочку это вот в журнале «Мариклер» там есть подборка упражнений для развития креативного мышления. Тоже вот рекомендую. Вот. На сегодня эфир закончен. Мы сегодня обсуждали архетип шута. Если есть вопросы, задавайте. Я Евгения Гаевская. Сейчас будет выложен также пост с тезисами этого эфира. Все вопросы также можно в комментариях задать. И очень рада тем, кто смотрит, кто подписан, и рада обратной связи также. Так, есть ли вопросы? Так, вопросов нету. Все, спасибо всем. До свидания, до встречи в эфире. Пока-пока.